Твою мать! Твою мать! Это что сейчас было? Ау! О! О! Ты кто? Уйди! Уйди! Проклятая! А, -а, -а тут что? Я куда забежал? Тихо. Да стоп, от них себе ты прыгай, умри, бабла! <св> стоп, ты даже, о, тик, какая, собака, отвали, о, да слышь, Ты слышь! Приходи, найти код двери, в смысле? Так, беги, беги, беги! Ох, ты ни хрена себе, это да ни хера не. <свес> Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить "Сталкер Тень Чернобыля". Итак, мы с вами пробрались, короче, в лабораторию X-18. Ну, точнее, не знаю, в саму лабораторию мы еще, наверное, не пробрались, только нашли вход в нее. Вот. Э, я перегружен, поэтому давайте сделаем вот так. Сделаем то, что нам не нужно. Короче, нам не нужны вот эти, вот выбросить все, короче, выбросить все вот это. Вот. Пистолет, такого пистолета у нас нет все равно, мы, короче, нафиг он нужен. Э, вот эти патроны я оставлю на всякий случай. Вот, потому что, возможно, придется, короче, взять будет какое-то ружье, э, какую-то винтовку, короче этими патронами возможно Это и не точно вот а вы сказали что зря я не пошел к свободу сам короче за винтовкой Окей. вот поэтому а потому что придется тогда нам с вами здесь попотеть но зато наверстаем наверстаем упущенные вы все говорите мало-мало смертей и рад костей вот поэтому нет, не едет, да? поэтому ждет нас ёпта поэтому ждет нас тут страшный, сложный хоррор, я думаю так, ладно а мне нужно всего лишь короче, найти документы и принести документы бармену ладно Ой, мать. Ой, мать, это что сейчас было? а <связывается> Ау. Здесь есть кто Тихо, тихо, тихо. Жесть, мне уже страховало, ⁇ -мо <связывается> ⁇ Прикольно. Так, найти код двери окей э, открыть дверь найти код двери э, понятно ух ты тут даже так еще и о и тут и тут тут уходит а твою мать кто здесь кто тут шутит? Ну, шуточки-то у вас тут. А -а -а -а! Твою мать. Ч ⁇ за бред? Охренеть столько ходов. Короче, какая-то аномалия. Офигеть сколько ходов здесь. Офигеть. Так, ладно, давай здесь сейчас посмотрим. Так. Так. что ты какая, не захотелось открываться. Да откройся ты. Опа. Тихо. Ладно. Слышишь? Бляха, кто-то здесь есть. Я слышу прям топот. Я слы, да, откройся. Я слышу прям, что кто-то топает. Опа. Про это что ли вы говорили? Вот у меня такая винтовка же. Слишком перегружен. Да в смысле? Что я такой взял? А, вот. Автомат складного образца 1974 года под патрон АА представляет собой простое и надежное оружие, хотя дешевизна дешевь... в производстве несколько сказалась на удобстве использования и точности боя. В зоне это основное оружие военных сталкеров и многих одиночек. Так, э -э -э, 5.45. Э -э -э, отлично. Так. оценить гранатомет. Погоди-ка. Китов, китов, китов. Во! Да ты посмотри Какая красотка Охереть Охереть Так, а -а -а, посмотрим Здесь у меня точность повреждения скорострельность ага, ага. Точность повреждения скорострельность. Да она в принципе по параметрам Смотри самое то так что я думаю наверное придется все-таки вот это вот нам разрядить ага И выбросить походим вот с этим ладно что делать -то? я думаю вот это вот э -э, будет получше так эта винтовка будет пол опа комбинезончик какой-то так стопуси Комбинезод монолита ну ка Во -во -во -во. Вот и смотри Вроде как Да, ну по всем параметрам лучше Так что значит мы это выбросим Мишки пули. Вот это мне нравится уже Вот это мне нравится Прибрахалились Спасибо за наводку Кстати, вы говорили, что в этих шкафчиках Есть а автомат так здесь что у нас ты кто? Уйди уйди проклятая а, -а, -а тут что? я куда забежал? Тихо да стопать, нихрена себе ты прыгать! Умри Нихера себе Его надо, короче, с дробаша херачить, я думаю Вот это да Ну-ка, дробашуля Ну-ка, камон Смотри, ему похер, он даже он на этом На аномалии, короче, не горит Ой, да он не один. Да он не один там. Минус один. Хорошо. Бляха, я тут забежал куда-то. Тут какой-то звук -то слышал, да? Охереть. Че? Жесть. Ползет, да? Он там ползает. Я теперь понял, тут шарохался. Тут такие-то вообще. Так, ладно. Вы говорили, что здесь будет много, короче, замкнутых пространств, поэтому я думаю, ружье здесь будет, кстати. Бедный забил. Что я такое забрал? А, понятно. Понятно. Так. А... Радиация у меня спало, да? Да. Хорошо. Так, аккуратно. Кто у нас? Отношение нейтрал. Нейтрал. А почему он на меня нападал? Почему нападал на меня этот нейтрал? Так. Он, туда проход есть. А, отсюда я пришел. Там проход ведет. Там проход ведет. Куда-то в буд. Давай вот здесь еще посмотрим. Я думаю, вот эта санитарная зона посторонним вход запрещен. Махтя! Что за звуки-то? А! О! Охренеть ты смотри, что там за. У вот это... Нихера себе, это что за хрень? ну с... Смотри, оно летает. Оно. Оно ко мне летит? Бляха! На камне! СТП. А там есть какие-нибудь проходы? Здесь в принципе проходов никаких нет. Там что-то лежит в углу. Я на камне не прилетит. Оно рядом прилетает. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Там труп лежит, короче. Ладно, я не хочу туда сва. Чё за дичь? Чем так светло? ладно я так думаю короче вот это вот э, там соединяется коридор я так полагаю ну ка с той стороны где эти кракозябры бегали я думаю здесь соединяется коридор так погоди это же пламя да Ну да он оттуда я хотел пройти короче он оттуда я хотел пройти так короче мне надо найти пароль а -а -а! <срочная> дядька <срочная> ой он исчез стоп еще где то есть а это ты. Да ничего по втолкам лазит? О, тихо, ты кто? Отлично, коллега. Я рад, что вы получили доступ второго уровня. Наконец, вы узнаете, чем занимается наша лаборатория. Ваш код доступа 1, 2, 4, 3. М -м -м -м -м -м? Чуешь, да? Чуешь? Так, погоди, а от доступа второго уровня отлично коллеги Ага. только что сейчас нам продиктовали это что-то короче упала не обосраться бы здесь так окей надо возвращаться обратно так это я соберу еще что ли есть хорошо Заходи, не бойся, выходи, не плачь. Ясно все? Ясно все, да? Так. Да-ну-на! да да А как у меня первый раз получилось пробежать? Фигана! Фигана так... Да в смысле! Как так-то? Угу. Сейчас бы Но навалю активировать гранаты. А -а -а -а. Я еще не успел, короче, в лабораторию зайти, уже как это дичь творится просто. Я, я, даже, я даже боюсь представить, что там дальше -то. Леха тут самому вводить надо Так, какой там <рисмотрел> Промазал Так, код второго доступа Второго уровня 12.43. 12.43. 12-43 <рисмотрел> Ништяк Поиски документов. Леха, еще ниже. Зачем они делают лабораторию где-то в Где-то в подземельях. Вечно. Высокое напряжение опасно для.. Кто ты ч за дичь? а Башка боль! а Ты даже, вот ты тик... какая собака, отвали! О, да слышь, прекрати, найти код двери, в смысле? Так, двенадцать сорок -а -а. Да слышь, да стопе! Да прекрати тут кидаться-то! Я ж с добрыми намерениями. Ты че тут раскидался-то? Гвнюк! Уйди! Да в смысле? Как мне от тебя уйти? О, ты че такое? Твою мать! Куда не придешь, тут везде какая-то дичь? Ой! Да в смысле? Что за дичь. Это кто там? Туши висят или что это? Да слышь, да прекрати! Да стопы там! Раскидался! Как мне от тебя отстать-то? мне еще иди сейчас это захерачит. То да харе! Уйди, отвали! она отстанет от меня нет так погоди что здесь да слышь да прекращай ну быстро это, это, это, какой перегружен так куда ты что ты зачем да уйди ты да в смысле я не успеваю, короче, здесь взять эти... ай яй яй яй яй Скинется опять! Ух ты, нихрена себе кинула! Бля, а куда спрятаться от нее. Что это такое? Почему она в меня кидается? Ты кто такой? Можно я вот здесь спрячусь? Дичь какая-то! Прячется, вот кидается, пря прячется, кидается вот. Не чтобы свое лицо показать мне, да? Я, по-моему, дробью сейчас накормил бы его так, вот здесь, закрыто Построю, запрещен, надо Так <взрыв> я -то! Тут что? Яха, я заблудился! О, мать, это еще что такое? Стопы. А, я тут был? Нет, я... да что тебя тут? Леха, не понимаю. О, а о, -а -а! а -а -а! ты кто? Тихо, стоп, я тебя не вижу, Погоди, покажись. Ну-ка, свали! У меня ружье, я, кстати, не боюсь. Покажись, падла. Ну-ка, покажись. Кто меня сейчас побил-то? Куда мне вообще идти? Ух ты, еще не... Почему все трясется так? Он на мне сидит, что ли? Погоди. Дверь... Из двери... из двери что-то открыты все. Где-то чертов пароль-то найти. А -а -а! Где ты? Знаешь, это может быть кровосос. Кровососы же невидимый. Блёха так топает, что. У меня аж башка трясется. Видишь, да? Где-то чертов пароль-то искать. Ай, ай, ай, ай! Ты где? Я не вижу его вообще ни. Как ли? Нигде. Беги, беги, беги. Ох ты ни хрена себе, это ни хера, не.. О, твою мать, ты кто такое? Ух ты ж нихера себе! Что за падла игрой не не это, не игру не перепутал. Нихера. Да иди. Сейчас я тебе покажу кускину мать. Почему он был не видим? А -а -а -а -а! Да, да. Вот тебе гигантус. Отношения нейтрально. Почему они все нейтрально на меня нападают? Тут, кстати, смотри, у меня цель. Вперед. Впереди. У меня наушники выпали из ушей. Труп. Коллега, напоминаю, что вы с завтрашнего дня приступаете к обслуживанию резерва. 524 Окей. Калугин Петр Ильич. Так, отлично, мы нашли пароль. Я не знаю, мне надо как-то, блин, очистить. Пошла водка в задницу. В таких местах, блин, побываешь и пить бросишь. Так, а что там наверху? Холодос. И, кстати, можно в холодосе спрятаться, если что. Ага, пусто. Опа, водка. Это, наверное, команда вот эта ученых. Эхо, водку выкинул, водка здесь. Здесь есть гранаты. Кстати, Какой вариант, можно еще и гранатами здесь пошаманить будет. Нет, не зря здесь упала. Что-то, наверное, могу здесь найти. Что там все падает? Да, да, правда, вы говорили, Атмосферное здесь местечко Атмосферное. Не, аж рука зачесалась, все зачесалось, кости тут какие-то. Это моя кость, что ли, отвалилась? Если ногу сломал, или что? Так, ладно. Двигаемся. Мы нашли пароль. Надо, короче. Чем блях, опять этот кидаться будет. а, -а, -а, -а, -а! Так. Мне бы теперь. Выход найти. Так, окей, вот эти места я помню. Я здесь был. А -а -а, тут что? Ага, -а, а -а -а -а, здесь я был. Ай. Так. Так. Да чтоб тебя да задрал то не по башке то пинать а -а, а а а погоди она меня не трогает? так куда бежать то где этот бегал -то? где тут вход то где эта дверь -то? О, нашел А, какая там, какой там, какая? А, пароль, пароль, пароль. А, 9524. Ай. 95-24. А, 95-24. Ошибись. Все, тихо. Эти документы. Он от меня отстал. Здесь его не будет. Дверь не закрыть. Так, ладно. Ищем. Дальше. Звук опять, как будто здесь этот. Опять пожар. Ну, опять пламя вот это. пти мать! за дичь ни хера себе да типа на мозги дает хера себе это нихера не просто дети какие-то какие инопланетяне что -то? Тихо! Вот the fuck? В смысле? Что происходит-то? У меня было какое-то видение. Группа 1 и 2. Проверить первый этаж. Группа 3, главный зал. 4 и 5, второй этаж. Люди сюда пришли? Военные, наверное, да? Пробрались. Так, история. Так, а у меня ничего не появилось? Там заметка -то. Личные заметки, тихо. Военные документы, Бармен, странный сон. Во. Приснился странный сон. Громада Чернобыльской станции в полумраке. Все выглядит мирно. Появляется одинокий человек, я вижу его со спины на фоне станции. Начинает дуть ветер. Внезапно в море крыс начинает разбегаться с... от станции в разные стороны. Человек стоит ко мне спиной и стреляет в крыс. Вдруг раздается окрик. Стрелок! Человек вздрагивает, застывает на мгновение и медленно начинает поворачиваться ко мне. Но за миг до того, как я увидел бы его лицо, я проснулся. Что значит этот сон? Не знаю. Но мне кажется, это то, что я когда-то видел. Возможно. Кто-то кидался, что ли, да? Так, документы-то я так и не нашел, короче, еще. то дичь произошла, которую я вообще не... Ты видел, да, когда я выстрелил в эту хрень, короче, она взорвалась, и куски такие, мяса просто вылетели какие-то из нее. Так, документы по-любому здесь. Вот они. Пока я брать не буду. Смотрю здесь. Катуратура. <coughs> Бля, что они за эксперименты здесь проводили? Так, ладно, найти и принести документы бармену. Информация, нападение на персонал. Начальник охраны вчера, э, вчера эксперимент чуть не вышел из-под контроля. Вырвалось десятка два подопытных. Разнесли в щепки две комнаты лаборатории. Хорошо, хоть э, исследовательский персонал успел закрыться наверху. Нам было приказано зачистить помещение главной лаборатории. В результате лаборатории э, трое из охранников пострадали от укусов. Надеюсь, что с ними все будет нормально. Поскорее бы они закончили свои эксперименты. Завершение эксперимента. Вчера в эксперименте на подопытных было испробовано пси-излучение новой модуляции. Создалось впечатление, что им просто выжгли мозги. С трудом могу себе представить, как это излучение может подействовать на человека. Мы опробовали все типы излучения. Результаты совпадают с данными из других лабораторий. Эксперимент можно считать завершенным. Думаю, что через неделю мы будем готовы к проведению эксперимента на поле крупных существах стульями тут пока я читал короче у меня стульями тут накидали в меня так вот это кто такие на он говорит в других лабораториях значит помимо вот это x18 есть еще друг, куча других лабораторий так погодя а куда как я я вот сюда зашел, вот отсюда? Через, или через ту дверь я зашел? А, нет, совсем... Яха. Ага. Так, что здесь? Пусто. Стой, внимание, вход запрещен. Ох ты! Да, добро. О. О. О! Э -э -э -э -э -э так, сейчас я разберусь, короче. Сейчас я разберусь, что я там понабирал. М -м. Вот эти патроны мне не нужны. Эти мне не нужны. Так, погоди. Бляха, вот эти, может, выкинуть. У меня все равно нет сейчас пока автомата такого. Да, выброшу, короче, вот это. Ну и, наверное... Наверное, пока все. А. Так, короче, получается, мне надо тем же путем выходить. Теперь я полагаю, я здесь не один. Здесь, наверное, какие-то вояки пробрались. Фигли, я, я вход открыл. И все поперлись. Да? Да. Дичь. не прикольно атмосферно только я вот не о тихо, тихо, тихо! твою мать где-то ублюдок точно как это спецназ Да. <Слышко> так, с ружья я не знаю. Да, орудие заклинило. Понятно. Идет, ходит винтовка. Пика! Чего думал-то? Но я жду тебя. Леха. Так, минус один, хорошо. Хера ему в голову. Хера у него там костюмчик такой, да? Так, погоди сколько... Ага, иду, иду. Так, что там? Граната. Оп. И следом вторая Не ждал Окей Не Да стоп тебя Я в них Так, хорошо десант а военный лейтенант десант <с> Ну судя по по костюмам это десант так патроны для пистолета мне не нужны Жалко нельзя допросить, кто он такой, зачем прибыл. Да? Безжалостный. Я просто безжалостный. Так. Теперь надо понять, где выход. Где выход? Так, по-моему. Ага, здесь тупик. Так, здесь я убил тварь, вот здесь выход. Да. Так, эти, типа говорили по рации второй этаж проверят, значит на этом этаже тоже есть. Я уже вижу. Фонарик выключил. Где ты там? Алло. Солдат. <тургий> Блюдок. <тургий> Блин, броня у них крепкая. Ничего не скажешь. Ничего не скажешь. <свят> патроны. Это мои патроны. заберу так в принципе я выбрался фу. фу я выбрался я выбрался теперь надо найти какое-нибудь укромное местечко Чтобы переварить эту всю информацию которую мы сейчас нашли и увидели бляха работать 032, выбрасывай свои на крыше. Как понял? 032 принял. На крыше, так на крыше. Так, вылезай через Южного ворота. В базу бандитов атаковали военные. Они перекрыли выход на свалку. Но есть старая дорога на юг. Попробуй выбраться по ней, но будь осторожен. Удачи. Понятно, везде облава, короче. Везде облава. Так, что там выброса через южные ворота? Так, окей. А -а -а -а! Опять перегружен. что к тебе? Сколько можно-то? Бесит меня это. Прикрой, я Бесит меня это. Штукеция. Так. Через южные ворота, говорит. Абак, Да, с ними жестко будет сражаться. Там внизу. Или нет? А! Я думал внизу. Бля, фонарик как, э, светил как будто внизу. Вот, это приплыл. Там еще есть Стопудово Там на улице Кипиш Наверное с этими С бандюганами или сталкеры? Потому что они вроде... Тихо, тихо, тихо. Потому что они типа говорят там сталкер. Может там другие сталкеры еще прибежали? Так, патроны от пистолета мне не, не к чему. что на крышу. Так здесь у нас чё почем? What the fuck? <laughs> что это такое? Он сам тут катается что-то. ⁇ к, махарюк. Вертушку можно сбить? Нет? Так, погоди. Свалил, да? Угу, он там где-то. Так, ладно. Я так понимаю, снизу. Опа, опа. Они меня ждут. Так да? они узнали, что я с этой стороны пойду. Да? Кто еще там? так много крошек уже, так блин сверху хорошая позиция чтобы их всех поубивать так то ну я так полагаю мне все равно надо сейчас спускаться и это будет очень-очень жестко. Жё... а я не разобьюсь вообще? что-то мне кажется высоко Нормально Пиратов. С такой высоты Так, нужно тебя искать Я почти вышел, я почти выбрался Нужно искать, короче, дырку какую-нибудь, чтобы выбраться Хорошо, это я заберусь Да в смысле перегружен? Ты куда? Че? Твою мать Короче, можно ничего не брать, я все равно перегружен. Ух ты! Ты видал, какая там стая? Как -к -к какая там команда пробежала? Леха. дырка в заборе-то. Нет. Здесь не выйти. Чуть-чуть по-любому через эти Ай-ай-ай-ай. Мне бы такую броню, как у них, а? Не пробивная, смотри. Есть. Нет. Есть. Есть. Окей. Окей. Наверное, можно попробовать выбраться. ехал он еще бежит окей я за ворот Где вертушка -то? вернуться за наградой уничтожение лагеря обновлено окей вертушка смотрю улетела За и награды -то? уничтожение лагеря бандитов на свалке Сами с собой там что-то. Сами с собой, окей. Все-таки у нас получилось выбраться. Это что такое? Одна. А, понятно, это плоть. Я думал, она не будет на меня нападать, да? Так, а это? Это тоже плоть. Так, погодь. Это уже рычит собака, наверное, какая-то. Ух ты, нихера там. Кабаны побежали. Так, ладно, валить надо. Где я вообще нахожусь? Где я вообще нахожусь? Так, радар. Ага. Понятно, я почти уже прибыл. Вон они, южные ворота эти. Отлично. В смысле? Я думал, через закрытый, что ли? Все, ништяк. Так, теперь давайте, наверное, я